Я хочу его задавайте вопрос нужны вы этому тому чего вы хотите именно поэтому очень часто допустим женщина говорит вот я хочу с этим мужчиной жить но и после этого начинает страдать от этого ищет возможности ищет как приворожить использовать магию на самом деле нужно еще задаться таким вопросом может быть, мужчина не хочет вас, может быть, вы ему не интересны, может быть, вы ему не нравитесь, и он, конечно, в тот момент, но это же не должно быть односторонним, может быть, любовь, она должна быть все-таки обоюдной, или женщина говорит, он мне в постели понравился, он мне нравится, я его хочу, но он же не вещь как его можно хотеть, а ему ничего не понравилось. И после этого она хочет, он не хочет, но она так хочет, как ребенок, считая его бездушным оленем каким-либо. Ну это не очень правильно, считаю это некорректно.